Мы сидим такие тут в Мексике, отдыхаем, и блядь. Чисто чилим. Будь здорово. Чисто чилим. Я вас всех люблю, ребята мои дорогие. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну как ты, бандит? Не представляешь. Я бы хотел представить, да не смогу. Тепло, смотрю, по торсу сидишь отдыхаешь. Старина, у нас, у нас только 6 или 7 утра. А что так рано, что ты вскочил в такую рань? А ну, а климатизация, как говорит. Вы так прилетели? Не, мы вчера прилетели. Сколько полет длился? 13 часов. Охуеть, <кхуя> я с ума сошел. Просто я не 13. знаю, как ты выдерживаешь Сколько? эти полеты. 14? Четырнадцать часов. Ну это же Нет, эти четырнадцать часов того стоят, поверь. Да я вижу, я вижу. Я же истории фоточки посмотрел. Красота. Красиво живешь, Паша. Mm. Я живу роскошно. Я... Я, я, живу, я живу красиво, я живу роскошно. Я даже хорошую рубашку одену. Ну вот ты посмотри, что я курю, и покажи, что ты куришь. Ну давай, сравним. У тебя по-любому лучше. Да это как кохиба, это не супер сигары. А, а вкус-то чувствуется какой-нибудь? Ну сигарный горечь, ебтый старый. Я, я сигары не понимаю, так чисто для понта такой сижу, типа такой дом Корлеона. Пабло, Пабло Эскобарош тогда, а не Корлеона. И Кабаров вчера сделали нормально. Да? Ага, mm куда -hmm. <смех> старина, Ну, это же ну, Латинская да. Америка. Здесь Хуй, как хуйню, хуйню спросил, я да, согласен. Да, да, да. Старый, я тебе потом расскажу. Здесь магазин есть, короче. Блядь, что у меня за хуйня на глазах, смотри, видишь? Ну да, какая-то, я тоже обратил внимание, как, как побелка, блядь. Не, это, это какая-то, блядь, знаешь, как творожок, блядь, чья-то. Смегма. <смех> да, смегма. <смех> <смех> Хуйня, я я думаю, это пепел в глаза полетел, стрела. Это пепел! Летит. Кружит это... над землей! Какая погода там? Плюс 25, блядь? 35. Охуеть, охуеть. А у да. нас такие морозы просто на улице невыносимо. Мы... мы вчера, когда, позавчера или когда мы, блядь, улетали, блядь, мы охуели, мы замерзли. А вышли здесь, блядь, пиздец. Ну, небо и земля, нахуй. Старый с мегом еще осталось на левом глазу. Да и пускай думают, что это мне накончал этот, блядь, янг Нормально. Ну, а мы все хуйней своей занимаемся, старый. Поэтому оставляю тебя кайфовать, пойду дальше заниматься своей залупой. Вот, слышишь? Это не ответ на один <связь> Зачем ты меня снимаешь? Вот нахуя, вот, я... <связь> я тебя просил об этом? Передай привет. Здорово, братан. У тебя хорошие наушники. Я же не слышу, не Павел, не слышу. Павел Николаевич, что ваш... Перейте, Еще а. раз. Братан, у тебя хорошие наушники. И Используй их. Это не мои, я их спиздал. А, ну, главное, что они твои теперь. Ну, да. <связь> <связь> <связь> <связь> Все. А мы продолжаем. Пока ты там. Ведёшь королевские жизни, мы всё занимаемся хуйней. Да я видел, вы делаете, да, записывайтесь. Я молодцы, молодцы. А мне, Спасибо. кстати, очень песня, мне очень песня понравилась. Сегодня в клубе играет В голубом клубе, облизываю губы. Я хочу снять клип на него. У меня есть пару идей хуяных. Ну давай, давай. Ну так оценит ли? Ты не против? Я не против, старый, но только ты текст, ты помнишь оттуда какой-то? Ты так пиздат. О май гад. Хоть я и не женат. Да, и там можно такое... Не-не-не, сделаем. Я вчера, когда... Это самое, ну... Понял, что надо делать. А, тебе пришло третий глаз открыл. соединение с космосом, я понял. Тот самый. Про который, кстати, в песне не поется. Старый, ответь на один вопрос, пожалуйста. Давай, только да. Че, только честно. Ну давай. Ну только, а, блин... Ты сошлись, да? Да. А? Да, да, да, да, да, да. А, так все таки Да, все хорошо. Просто она сказала, что мы будем съезжаться, только когда я начну зарабатывать деньги. Ну это я понял. Я но, просто... Но... Ну ты давай там, ну, не Не-не, я не, не, не, не хуевнича, братан, уже все. Я, я пересмотрел, пересмотрел свои взгляды на жизнь. Да что, алкоголь, алкоголь не доведет ну, тебя до успеха. Нет, другого. Ну нет, с этим, с этим уже все. Это я держу, я дистанцировался, так сказать. Не, ну просто я к тому, я те, я, Что мне тебя, блядь, учить в жизни, ёбь. Я просто имею в виду то, что. Не надо ссориться, ребята, не надо сторить. Взаимно. Мир, любовь, творим добро. Mm. Все, старый. А, а там что было танцура рядом? Да. Покажи-ка его. Старичок, старичок. старичок. Смотри, старичок. смотри, что делает старичок. А -а -а, не надо делать такое, блядь, в моем эфире нахуй. Тигареты, да, есть. вон. Ой, да, да. дай мне прошу тебя, спасибо. Бро, бро, бро, парик, парик на месте, все нормально, все нормально. Сам, все, я, я парик на месте. Субежуху я понял. Парик, парик, это парик, парик на месте. Парик на месте. Бля, Паша. ну ты так, ты так пиздат. О май гад. Мне сам... не нужна стезда, по... я... я положил свой взгляд на твой зад, хоть я и не женат. Ты где он, скажи мне? В Мексике. в Мексике. В Канкуне. Ну покажи, Канкуне. что там перед тобой, что ты видишь. Ну, я передаю всем самому. Ебать, ты что, охуел? Там плюс 35. Паша, да? это охуительно. У нас утро, это... у нас еще не прогрелось ничего. Мы, мы сейчас только пойдем на этот погуляем. А ты со своей женой поехал, Рика? Не, Или? я поехал со своей этой самой второй. Своим мужем. Подругой. Своим парнем. С группой, с группой, с, с С да, и с парнем с одним, ты у него усы пиздатые, я с ним поехал. Какие Там усы. Самбреровские, Как у меня. Ну у тебя всегда пиздатые усы. А мне сейчас нравится, у тебя вот где заканчивается усы, тут какая-то хуйня растет. А это потому, что блядская дорожка. Это блядская дорожка. Охуенно. Тём, давай. Блядская дорожка на лице. Тем, не серчай на меня, я тебе за парик. Не, пошел. Я не серчай. Я понимаю, что. Не-не-не, я тебе за парик закину, но только не сегодня. Вот, Ты... Не двигайся. Что Охуенно. Дай застрелить. Ну давай. Подожди. Еще раз пошел. Я а рохот. Ну я могу я, рот, рот, рот, рот, рот, рот. Все. Все, неплохо. Это было неплохо. Ладно, парни, давайте. Не буду отвлекать. Все. Мы не хулиганем. Желаем хорошего отдыха. Паш, ты можешь на диктофон написать немножко текста для нас. Еще раз. Ты можешь записать немножко текста для нас? Ну, не сейчас же, а так могу. Ну, блин. на сейчас. Да блин, братан, я в и буду тебе текст читать. Да ты на приколе точно. Да, конечно, да, все. все давай, давай, Паш. Любим, целуем, обнимаем. Я приеду, я приеду к тебе на студийку и зачитаю тебе тройной текст. Давай, все. Ты все, так пиздашь. О, мой взгляд. Oh все, ладно, давайте, пацаны, не, не хулиганьте там. Не хулиганим. Ребят, пока я в Мексике. подписывайтесь на наш канал Technik Bed и э, свайпайте, свайпайте. По зеленому лицу хожу, брожу, не знаю, кому кеды подарить, блядь, я вот думаю, может выкинуть нахуй, или вот этому бро подарить, блядь. Старина, нужен кеды? Кеды. Так можно? Я ездил, потому что завтра не стоит, я Еее. Как ты учился? Сколько ты классов закончил? Я... У меня высшее образование, Вы я английский преподаватель Какой язык? English, French. И ты можешь спокойно разговаривать. Где-то был в отеле. Вот, то есть что, наверное, самое важное сейчас, это тоже проголодались, ходить перекусить, покушать, как раз во всех отелях сейчас уже время обеденное, поэтому даже если ваш номер не готов, можно будет чемоданы оставить, сходить пообедать. Нормально, бля. Что, ты Давай. Засунь ногу. Они сейчас будут ее сосать. Сосите, суки. Я всем э, сказала привет. Не спросила, как дела. Ребят, как ваши дела? Мои замечательные. Вообще его несет волна. <звы> Передай привет своим подписчикам. Техник Бетт. Станки только на Техник Бетт, блядь. Всем привет. Здесь разговаривают на иностранных языках. Вот такие вот дела. Тункуль, буфет. на сюда? Мы идем в буфет Тункуль. Если есть кто в Канкун, пишите в директ. Решил Разлабку, блядь. Да, друзья, в Мексике я ебал в рот, блядь. Тут нахуй... хуй кого найдешь, блядь. И погодка нахуй не весела. Сейчас найду Карину, я ебало разобью, блядь. Ищи меня, говорит, на пляже, блядь. На какую, сука, пляжу тебя искать, блядь? Ебучий случай, сука, блядь, как все бесит нахуй. Каин. На нас обеих труб. Корея, подожди, там может выход есть? Исмая бич. В Канкуне все хорошо, но нет выгрыта из дома. Блять, кажи, ноги натерь, ебан, народ. Сука. идет Это была моя но ну, она может быть не моей, конечно Потому что, блядь Люди изменяют друг другу Ну, сейчас в Канкуне <coughs> Идем ужинать Натер ноги, пиздец Полный пиздец, блядь Очень, очень хуёво, блядь я не могу идти не даже, вообще тяжко. тяжко. Вот. Ребят, если у кого есть ключ от машины, подгоните, пожалуйста. Катаемся по Канкуну, по ночному Канкуну, ⁇ -мо ⁇ Ну чё вы, сидит сидит там, муся, блядь, Перми, а мы в Мексике, О, барханник, да? Карин, дай сигарету. Карины! Я yeah, boy. Привет. Типа, типа супер, но а -а -а. это ставки, ставки, ставки, букмекеры, Барселона это, Реал Мадрид там, Бро, от души. Карин Карен, дай мне покурить. Ха. Дай мне покурить. Дай мне покурить. Блять. Ребят, мы в Каткуне, а вы где-то в районе хуя. Рифмовочка просто, блядь, запишите нахуй ее себе. То температуру это вам не ноябрь месяц, блядь, в ебаной Москве, здесь, блядь, Тридцать нахуй, только ночью ебта. И бой. Е -бой. Я хотел сказать, я люблю...